Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павлова партнеры». Сегодня я хочу ответить на вопрос нашего подписчика. Вопрос следующий. Что будет, если я выиграю объект на торгах по банкротству и откажусь его забирать? Да, то есть подразумевается, не подписывается протокол победы победе в торгах, не заключается договор купли-продажи, не оплачивается полная стоимость объекта. В случае, если вы нарушаете хотя бы один из этих пунктов, Согласно Федеральному закону номер 127 по статье 110, задаток вам не возвращается. Никаких дополнительных санкций по Федеральному закону не предусмотрено. Никаких черных списков, никаких дополнительных штрафов и так далее. Просто вы потеряли задаток и не забрали объект. Вот и все. Но все же я рекомендую перед тем, когда вы выходите на торги, тщательно взвести нужен вам этот объект или не нужен, выгодно, невыгодно, чтобы все же не терять задаток. Потому что мы все-таки приходим на аукцион по банкросу побеждать, зарабатывать, а не терять деньги. Я желаю вам всем удачи на торгах, успешных сделок и отличного настроения. Всем пока! Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите под этим видео. Если вам понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!